Всем денечка я только что пришла с прогулки хожу каждый день я в парк гуляю но ну, 10 тысяч шагов надо сделать и о чем сегодня поговорить буквально так ненадолго да у меня как-то тема уже есть такая я говорю о том что я покупаю вещи ну это очень недорого благо сейчас очень много у нас всевозможных Магазинов суперэкономных, где можно зайти и что-то там взять. Я делала видео уже на эту тему. И о чем я хочу сказать, потому что меня спрашивают об этом. И мои подружки, мои знакомые. Я изначально ходила, ну что, оденешь там шубейку какую-то и вперед. Идешь, вроде все хорошо, все устраивает. И тут я задалась прям вот целью, но ну, мне очень-очень захотелось купить спортивный костюм сейчас они есть продаются есть у нас такой огромный магазин спорт и можно в нем что-то взять но как вот для меня как для пенсионера человек там все-таки не с таким огромным достатком это ну, дороговато скажем да вот. что там, 8 9 10 тысяч Ну и далее далее далее далее можно подобрать себе какой-то такой спортивный костюм теплый, во-первых, чтобы это были такие баллоневые теплые штанишки, потом куртка такая теплая, чтобы это была непродуваемая, и обязательно капюшон, чтобы одеть, и можно было идти, потому что, вот, например, у нас уже второй день метет, вот, ну, просто бешеная метель, мне это с ног сшибает, но, тем не менее, я все равно хожу утром в парк, и мне доставляет такой прям скажем, удовольствие прогуляться. Что же я сделала? Все-таки мысль моя работает, думаю, надо как-то ну, поискать, хотя бы, да, хотя бы поискать себе какой-то костюмчик такой. Были такие дни, когда холодно было, снизу поддувает, и хотелось какие-то такие теплые штаны. И что же я купила я купила отдельно просто теплые штанишки я дама не мелкая но в общем то вот такие штанишки теплые я приобрела в себе 1300 рублей это недорого конечно и я ходила в этих штанишках но мне так ведь куртку-то надо сверху и как-то вот в один из дней я вместо прогулки у нас есть вот торговый центр я думаю прогуляюсь-ка я до него там, говорит, все есть. У нас называется торговый центр Березка. Поднялась на второй этаж. И вот я хожу, там все эти. Вот действительно, много. И куртки продаются, и какие-то полупальто, все-все. И захожу я в один, в другой. И ничего чуть, чуть на меня не, не, не налезает, не сходится. А кто-то вообще говорит, вы что, это ваш размер? Я говорю, боже мой, я самая большая женщина нашего города выходит, что ли? Вот как-то вот начинаешь уже думать, что какая-то гигантская женщина, да? Потому что в один вот бутик зашла, и мне там говорят, ну, действительно, бутики, да, такие маленькие, магазинчики, да? Вот она говорит, что вы, что вы? таких проблемных размеров мы не привозим. А как же быть-то, да? Да как же быть в таком случае вот этой громадной женщине, да, такого вот большущего размера? А что делать-то? Ой, в общем, пройдя весь второй этаж, я ничего для себя не нашла. И спускаясь уже вниз тут такой очень дешевый магазин, находка у кого есть, знают, наверное, это такой продуктовый магазин, народу толпа, и смотрю вниз в подвал, там вход, и написано, супер скидки на куртке. Я спущусь, я спустилась туда, выходит женщина, примерно моих лет, я так шуткой говорю, прибауткой. Весь второй этаж пошла, говорю, вот спустилась к вам в подвал, и в моем лице вы видите просто громадную женщину нашего города, она, говорит, да вы что? Вы что, вроде бы не такая уж огромная, Я говорю, да вы что? Сказали, что все, таких а, размеров просто нет. Мы не завозим. Или были, конечно, да, предложения, например, черная какая-то там, или темно-синяя, вам хорошо, вот это вы возьмите. Я же говорю, женщина, вы понимаете, я не хочу темную куртку. Но не хочу просто такой, все это мрачное, темное, и так наша жизнь, скажем так, какая-то грустная, да? Вот. Я хотела что-то яркое. Я говорю, ну давайте желтую, например, давайте там мне красную я возьму, да? И вот я хочу что-то такое яркое. И вот эта женщина, дай бог, ей здоровье, она мне говорит, слушайте, у нас скидки 50% на куртке. Вот, вроде, говорит, большие размеры. Но это, говорит, российский вариант, не откуда-то Это вот наши, наши российские куртки. Говорит, вот XL вам подойдет, Я говорю, что Excel, если я такая самая громадная женщина нашего города? Я говорю, тут, наверное, надо 5 XL, чтобы вместиться в куртку, да? Она говорит, да нет, посмотрите, вроде, говорит, и на вас-то подойдет эта курточка, да? Я засомневалась, конечно. И она мне предложила голубую куртку, цвет голубой, да. Я одел, застегивалась как раз. Я не люблю голубой цвет. Вот в чем вся заморочка такая, вот, да? Не люблю я голубой цвет. Вот правда, у меня может быть есть две-три вещи голубого цвета. Я так фанат зеленого цвета. У меня очень много зеленых таких оттенков в моем гардеробе. Ну и красные я бы взяла, например, желтый да, я взяла бы, но не голубой, ради, не голубой. И была там такая красная куртка, если вы помните, у нас была Олимпиада, красные куртки были, они в Токио ездили наши а, олимпийцы, и у них какая-то надпись «Россия» была. Вот что-то аналогичное, ох, как красиво, вот это бы я говорю, взяла. А она говорит, вы знаете, давайте будем мерить. Я померила, она мне не сходится. И вот она предложила мне куртку, я, в общем-то, так это, ну, не обратила было на нее внимание. Сейчас я одену вам покажу. И мне предложила она вот эту куртку. Удивление было то, что у меня попа закрывается. Это просто было для меня шикарно, да? Вот. Но она то, что она на мне сходится. Вот, она на мне свободно очень так хорошо сходится. Капюшон здесь, оп, капюшончик. А капюшон, когда ветер очень сильный, я вот шапку одеваю, и вот это. А, так вот она у меня очень даже приглянулась. Но единственное, что был недостаток, это видно рост э, очень ну, на высокого человека. Я укорачивала рукава, вот просто здесь рукава были укорочены. Вставка там, видите, да, рукав ушивался, потому что низкая посадка была, это ну, высокий человек, вот. и это все переделалось, да, вот. И к тому же у меня очень хорошо в тему была э -э шапка, я ее тоже когда-то показывала, это у меня совершенно дешевая шапка с китайского сайта AliExpress. я ее взяла, я вот три года ношу. Знаете, такая теплая, удивительно хорошая шапка. Если вы вздумаете купить, так покупайте, я вам советую. Посмотрите, как классно, да? Все. Ну, тут, естественно, можно и шарфик. Ну, естественно, что я одеваю шарфик. Вот так я одеваю шарфик. Вот так, да? Посмотрите, какая я красавица. Какая я красавица. Если вот так вот оденешь, все. Просто тебе ни метель, ни пурга, ничего тебе не страшно. Прям красота красоте. Ну и, наверное, надо сказать, сколько стоит эта куртка, да? В бутиках-то она везде по 5, по шесть тысяч. А эта куртка стоит восемьсот рублей. Вот. Когда мне говорят где приобрела такой красивый костюм, наверное, там в спортмастере. Это очень дорого. Это же, ого, ого, это полпенсии надо отдать. Даже и больше. В там цены у них куртиковые. Я говорю, нет, 800. но ну, я 500 рублей отдала за то, что вот эти рукава привести в соответствие. Они, правда, вот такие большие были. Но рост... Это куртка на человека. Рост, который... Может быть, метр там 80, у меня всего, метр шестьдесят пять роста. вот. И мне это все пере... переделка обошлась в 500 рублей. Вот, понимаете, значит, весь мой ансамбль. Такой вот тепленький, правда, тепло. Надо снять будет, да? Очень теплая куртка. Она вот так вот отделалась здесь каким-то чем-то тепленьким таким, но не продувает не продувает, такая красота вообще, я не знаю даже, вот она, ну, ну не знаю, что сказать, вот имеется, конечно, и карманы имеются, и имеется внутренний карман, я беру сюда вот внутренний карман, кладу наушники свои, это та плеер, наушники, иду слушаю, и теперь, значит, о полной стоимости моих вот этих теплых штанишек и корточки. Получается 1300 мои штанишки теплые. Тоже удивительные. Внутри также вот отделан такой теплой тканью. И куртка 1300. Но ну вместе с переделкой мне обошлась. За 2600. У меня удивительный, удивительный теплый. Такой функционально. Прям вот мне нравится этот э, утепленный костюм спортивный. Можно на лыжах. Ну, на лыжах я уже сейчас не ходок, я просто хожу пешком. Нет, на лыжах я уже не хожу на лыжах. Ну, хотя бы, может, и надо, но... Вот, поэтому, друзья, если у вас есть какое-то желание, какая-то цель, а вы присмотритесь. Сейчас настолько много у нас одежды всевозможные продается, что... Выбрать можно для себя, вот даже для такой громадной женщины, как я, э, можно выбрать, да, а уж если вы похудеете, так вообще уже пределу нету совершенства, скажем так. Вот. Поэтому, вот так подобрав, не торопясь, можно найти, конечно. Ну вот, конечно, еще одна такая вещь, что цвет ведь а хочется, хочется какой-то совсем другой. Не такой, какой тебе навязываю, черный, там темно-синий, темно-темно-зеленый мне предлагали. но Это были даже вот как полупальто, даже не куртки, а полупальто. Вот вы посмотрите, как вам хорошо, вот какой фасон хороший. Я их понимаю, этих людей, которые продают, что... Ну, не все так продают, конечно, надо отметить. Продают, есть кто хорошо, и навязывают тебе это. А кто-то вообще говорит, что вашего размера нет, и не ждите, и не будет, и... И мое заключительное слово по, по поводу того, что я приобрела, наверное, стоит сказать так, что то, что тебе хочется увидеть на себе, то надо, конечно, искать. И я думаю, что это найдется всегда при том огромном выборе, который на сегодняшний день существует. Я довольна, я очень комфортно себя чувствую за такую небольшую, скажем, вот цену того, что я сейчас имею. Я там поставлю еще ряд фотографий, которые я сделала, и мне самой они очень нравятся, и настолько я думаю, что там у меня все так замечательно, хорошо, и настроение такое бодрое. Кому за 60+, вот как мне, да, большой женщине нашего города и района. Вот, даже таким большим, большущим можно что-то найти, можно что-то купить, порадовать себя. Друзья мои, у вас с весной март наступил уже, идет и шагает, хотя у нас метель. За окном метелища. Но я думаю, все это такие весенние капризы нашей природы, погоды. Желаю доброго настроения всем весеннего, солнечного, ясного. И, конечно, я всем желаю здоровья. Здоровья вам, вашим семьям. И будьте счастливы, будьте улыбчивы, будьте с хорошим настроением. И грустите. Все будет хорошо. Это так. Мир вашему дому, друзья мои.